Значит, решите предоставить вам доклад антимикробной терапии карбином резистентных клепсиевой в онкологическом стационаре. Значит, в 21 веке проблема антибиотикорезистентности приобрела особую значимость во всем мире. Резистентность к антибиотикам имеет огромное социально-экономическое значение и в развитых странах мира рассматривается как угроза национальной безопасности. Согласно... Оценка международных экспертов, антимикронная резистентность является причиной более 700 тысяч смертельных случаев ежегодно. Предполагается, к 2050 году эта цифра может увеличиться до 10 миллионов человек. Оценочная частота назакомиальных инфекций в России составляет около 2-3 миллионов случаев в год. По результатам исследования Марафон, представители рода энтеробактериализ в совокупности являются наиболее частными возбудителями назакомельных инфекций. За 2015-2016 год доля изолятов энтеробактериализ среди всех бактериальных возбудителей назакомельных инфекций достигала почти 50%. При этом половина всех этих инфекций вызывали представители рода клипсиева. Клипсиева превалирует по всему миру в госпитальной среде. Так, в Индии они высеваются в 26% случаев в педиатрических стационарах, в Эфиопии в 58% случаев, в отделениях в стационарах Марокко в 66% случаев. По данным нашего института, при оценке уровня бактеремии в отделении анестезиологии реанимации, клепсиевая пневмония также является без, без, практически безоговорочным лидером, как видите, только что указано на слайде. Что же это представляет себе к липсиям внимания? Это грамма-отрицательная палочка с семейства энтеробактериация, сапрофит, широко распространена в окружающей среде, в том числе в госпитальных условиях, с выживаемостью на объектах вне больничной среды до 30 месяцев, может бессимптомно колонизировать носогодку и желудочно-кишечный тракт и имеет полисорихаринную капсулу, хорошо устойчива к вакоцитозу, способна подавлять ранний иммунный ответ, резистентна к естественным антимикробным пептидам. Может ингибировать созревание дентритных клеток и чаще всего вызывает назокаминальные инфекции, реже мальничные инфекции, но только у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией. Госпитальный штамп эклипсиевого пневмонии обладает высоким уровнем антибиотикорезистентности. Например, в Китае 61,4% эклипсиевого характеризуется множественной лекарственной устойчивостью, 22% экстремальным уровнем лекарственной устойчивости и почти 2% из них устойчивы ко всем применяемым антибактериальным препаратам. По данным китайского эпиднодзора, уровень резистентности пневмонии с 2005 по 2017 год вырос почти в 7 раз. Центр по контролю заболеваемости США показали, что заболеваемость кровопинаморезистентной клипсии увеличилась с 1 процентов в 2001 году до 4 в 2011 году. По данным нашего института, клепсиевая пневмония, которая высевается у нас имеет тоже достаточно серьезную антибиотикорезистентность. Как видим, она нечувствительна к большинству препаратов. Сохраняется некоторая чувствительность и то в районе 30-40%, и то только исключительно к тигициклину. Какие же вообще бывают механизмы устойчивости бактерий к антибиотикам? Наиболее часто и наиболее актуально у нас это расщепление бета-воктамных антибиотиков бета-воктамазами. Гиперпрессия эфлюксус насосов, утрата паринов или мутация их, модификация мишени или модификация самой липосахаридной оболочки микроорганизма. Что же касается устойчивости к липосомным бета-лактамным антибиотикам, она формируется главным образом за счет продукции ферментов расщепчающих бета кольцо пенициллинов, цефалоспоринов, монобоктамов или карбапенемов, так называемые бета -локтамазы а также нарушение экспрессии или структуры париновых каналов, а также активное введение антибиотик. Существует много классификаций бета -воктомаз. Одна из них по химическому составу бета Например, так она делится на две большие группы. Класс А, С и Д – это сериновые бета-воктомазы в активном центре фермента аминокислота серин. Из них карбаминимазные активности выявлены у классов А и Д. А также класс Б – это так называемые металлобетовые октомазы. В активном центре фермента у них находится атом цинка. Проблема заключается в том, что это часто энзим веокариот. То есть, если мы будем пытаться использовать ингибиторы для этих металлобеталоктомаз, то, скорее всего, пострадает и макроорганизм. Они в основном различаются по механизму гидролитической активности и к чувствительности к ингибиторам беталоктомаз. Какие же актуальны у клепсиопневмонии? Это КПСИ. Карбопенемаза молекулярный класс А широко распространена в Европе и Соединенных Штатах Америки. Группа ферментов ОКС это, э, типа, это класс D, распространена достаточной в России. Группа ферментов НДМ, Нютель, металобеталоктомаза распространена в северо Западном регионе. Значительно реже выявляются карбопеназы ВИМ и ИМП. На этом большом слайде представлены э, сравнительные характеристики этих, карб... этих беталоктомазов. На что здесь стоит обратить внимание, на то, что класс С, к примеру, он не расщепляет карбипинемы, при этом обладает чувствительностью к авебактаму. Класс А, там нам стоит в большей степени опасаться КПС, которая распространена среди карбипинемас, она расщепляет карбипинемы. Но при этом сохранена, у нее есть сохраненная чувствительность к ингибиторам, таким как клоанат, сульбактам и тазобактам и полностью чувствительна к ингибированию своего действия авиабактамом Распространенный класс D – это тип окса. Он не гидролизует, они не гидролизуют астрианам, а гидролизуют хорошо карбопенемы, но при этом есть промежуточная чувствительность к ингибированию действия авиабактама. Ну и самое неприятное металлобета-воктамаз – это класс B. Они гидролизуют практически все, кроме астрианама, и нечувствительны к действию ни одного ингибитора. Если подытожить характеристики активности ингибиторов бета то надо остановиться на том, что клавунац, сольбоктам и тазобактам ингибируют класс А, авиабактам ингибируют класс А и класс С, может частично действовать в зависимости от ситуации на класс Д, и совершенно никто из них не действует на класс Б металлобета -октамаз. Какие же карбопенимазы встречаются у нас в Санкт-Петербурге? Исследования эпидемиологических ситуаций по резистентности грамотрицательным бактериям карбопине в Санкт-Петербурге за 2012-2014 год показали распространенность нашим социальном города клепсиопнемонии, несущий ген карбопеминимазы, НДМ-1. У 98% карбопиночувствительных штаммов клепсиопнемонии, полученных от пациентов в Санкт-Петербурге, в 2013 году обнаружен ген карбопинимаза НДМ-1. И уже в 2019 году 40% всех выделяемых клепсио имели ген НДМ1. Какие же у нас есть потенциальные в отношении карбаминазопродуцирующих штаммов клепсио антибактериальные препараты? Это в первую очередь фтефтезидим авиабактам, коллистиметат натрия, тигициклин, аминогликозиды, остаются актуальны в определенных условиях карбипинемы, фосфомицин, рифэмпицин и триметапримасольфаметоксазол. Сафтезидим-авиабактам, завицефта, это первый антибиотик, зарегистрированный ФДА и для лечения инфекций, вызванных карбопиномазопродуцирующими бактериями. По данным Тенкина с авторами, при терапии сафтезидим инфекциях, инфекций, вызванной резистентными энтеробактериями, КПС или Oxy 40 -Oxy, он достичь клинического излечения почти в 70% случаев. Также ряд исследований показал его высокую эффективность в отношении клипсиевого, выделяющих КПС-2 и ОКС-232. Кроме того, опубликован ряд работ, демонстрирующих эффективность цифтовиздима авиабактама в сочетании с астрианамом против клипсиевого пневмонии, продуктирующих металлобеталоктамазин. В данном случае астрианам выступает как бы защитник цифтовиздима авиабактама от действия этих ферментов. Однако выделенный штамп Альклесиев уже не к зафиксации за счет модификации самих кровопениманских КПС2. Также Мотел Бассетти сообщает, что применение цифтоизидного вегатоксана было связано с появлением резистентных штаммов из-за мутации от гения КПС, и чаще это встречалось среди пациентов, инфицированных КПС3, страдающих пневмонией и получавших заместительную почвенную терапию. Отмечено формирование участочности цифтоизидима авиабоктани на фоне лечения. По данным китайских следователей, резистентность цифтезима в КПС возникала еще до клинического применения цифтезима авиабактама в Китае, хотя большинство штампов изолятов КПС сохраняют восприимчивость к этому препарату. До 1 трети кабермен резистентных клепсеевых пневмоний могут быть чувствительны к введению высоких доз карбипинемов. Также возможно применение, комбинированное применение двух карбипинемов, таких, как, к примеру, Использовали в исследовании меры М6 грамм в сутки и РТПНМ1 грамм в сутки. При длительности терапии в течение 50 дней удалось достичь эффективности в 80% случаев. Но это работает только в отношении сириновых корпоративных масс. натрия является неактивным пролекарством колестина. Именно активный колестин обеспечивает антимикробный эффект этого препарата. Форма для паранотарального питания в Российской Федерации не зарегистрирована. Только 20% колистиметата натрия метабилизируется в колистин. Почный клинист составляет 80%. При этом даже при использовании трех трехмиллионных мальдениц каждые 8 часов мы сможем достичь терапевтической эффекции концентрации колестина через 48 часов от начала антибактериальной терапии, что, естественно, нас не может устроить. Также полезность колестина по-прежнему ограничена его нейротоксичностью и нефротоксичностью. Препарат неэффективен в режиме монотерапии. Тигициклин должен теоретически обладать высокой эффективностью против карбопенемаз, продутирующих грамма тратинбластерии, но при этом в сыворотке крови он находится в малой концентрации. В 2010 и 2013 году ФДА сообщил о повышенном риске смерти у пациентов с тяжелыми инфекциями, получавших тигициклин в монорежиме. Препарат может быть использован только для лечения нетяжелых инфекций у определенной категории пациентов, когда использование других препаратов невозможно. При этом препарат эффективен высоких дозов в составе комбинированной терапии. Но дозу надо превысить относительно инструкции практически в два раза. При этом некоторые штампы клипсиевого пневмонии могут быть резистентны к кексиклину за счет гипертозигена неспецифического введения этого препарата ЭКЕР-АБИ. Недавние исследования показали, что многие штампы КПС сохраняют чувствительность к фосфомедицинам. В гречных исследованиях по использованию фосфомицина в дозе 24 грамма в сутки в комбинации с колистином и циглициклином против клепсиелы благоприятные исходы были закреплены в 55% случаев. Существуют трудности с определением чувствительности микроорганизма к фосфомицину в лаборатории. То есть мы не можем опираться на данные, которые нам дает наша лаборатория. Монотерапия этим препаратом неэффективна а высокие дозы фосфоменцина приводят к выраженным электролитным узоростройствам. Дело в том, что фосфоменцин – это динатриевая соль, и гипернатория достаточно частое осложнение леч лечения этим препаратом. Значительная часть клипсио проявляет чувствительность к, к инвитро но в большей степени к индомицину. При этом выбор антибиотиков рекомендуется делать на основании тестов на чувствительность к противомикробным препаратам. Лечение гентомицина может быть рекомендовано в качестве компонента комбинированного режима для КПС и было связано с повышением выживаемости, в том числе при устойчивых к и и инфекциях. Монотерапия этими препаратами возможна только при наличии у пациента уроинфекции. Применение амилеглизидов связано с высоким риском нефротоксичности. Такой препарат, как бисептол, показал свою ограниченную, ограниченную эффективность при лечении тяжелых инфекций, вызванных крепиныморезистентными энтеробактериями. Показатель чувствительности к клипсиялам бисептола о которых сообщается в, лит в литературе, сильно варьируется от 30 до 80 и зависит от географического реги региона. Рифампицин обладает синергетической активностью с меропинемом против клипсиял. Комбинация клистина и рефинципицина продемонстрирует свою антимикробную активность в отношении клипсил, устойчивых к Все же Большинство авторов считает, что использование рефинцина в данном случае является неоправданным. Зарубежные исследователи, такой известный как Матео предлагают нам варианты терапии в том случае, если мы встречаем с вами клипсиевую пневмонию, резистентную к карбопинему. В том случае, если минимальная ингибирующая концентрация по меры пинема мы увидим по данным лаборатории от 8, 10, от 8 до 64 мг на литр, и нам доступны новые варианты терапии, нам рекомендуется использовать сефтозвездим авиабактам по 2,5 грамма 3 раза в сутки, с калистином 4,5 международных единиц с каждые часов внутривенно, или гинтомицином, или же фосфомицином 16 грамм в сутки. Или также вариантом будет его комбинация цифтезима объектанов с гицекрином 200 мг в сутки. Также рекомендованы к использованию меропинем варабактам и импинем релябактам, но данные препараты нам недоступны. В том же случае, если у нас по меропинему минимальная имбирческая концентрация та же, но нам недоступны новые варианты лечения, методом выбора может являться введение меропинема в дозе 2 грамма каждые 8 часов. Стигициклином 200 мг в сутки, плюс колестин 9 миллионов междонных единиц в сутки, или гентемицин, или воссоимицин на наше усмотрение 16 г в сутки. В том же случае, если мы встречаем клипсиевую с минимальной медгибирующей концентрацией более 8-64 мг на литр, и нам недоступны не, не, не новые варианты терапии, нам при, предлагают использовать меропенем э в дозе 6 грамм в сутки, в комбинации с ртепинемом 2 грамма в сутки. Причем разбить это введение ртепинема на 4, 4 раза. Плюс использовать или использовать третий препарат, на наше усмотрение. Также допускается введение ртепинема с дурепинемом, тоже в максимальных концентрациях. В нашем стационаре, как и везде, в нашем городе, клипсеевая имеет имеет резистентность НДМ. И за это время нам удалось накопить достаточно большой опыт терапии пациентов с этой инфекцией. Разрешите вам предоставить несколько клинических случаев. Так, пациент, М, 41 год, болезнь Хошкина, состояние после высокодозной химиотерапии. На фоне степени регистрируется эпизод лихорадки до 38,5. ЦРБ увеличится до 154 грамм на литр. Проколицинный тест 1. По данным КТ, двусторонняя нижнедолевая пневмония. На профильном отделении начата эмпирическая антибактериальная терапия с учетом нашего микропейзажа института. Завицефта 2,5 грамма 3 раза, остарианам а по 1 грамма 4 раза, или не линезолит 600 миллиграмм 2 раза. Но, несмотря на проводимую терапию состояние пациента ухудшалось, рост СРБ снижался сатурация, по данным КТ появились новые инфильтраты в легких. При этом в посееме мокроты выявлено панрезистентное клемпсиевое пневмонии с чувствительностью только к тегициклину. Больной был переведен в варит. Там произведена смена антибактериальной терапии. Фосфомедицин 24 грамма в сутки, меропенем 6 грамм в сутки и циклин 200 миллиграмм в сутки. На фоне продолжения терапии через 36 часов пациент нормализовал температуру, через 48 часов снизился ЦРБ. На четвертые сутки прошла кислородозависимость, а по данным КТ слабая положительная динамика измени легких. Еще один пациент тоже с гематологического отделения, 51 год, хронический лимфный глюкоз, состояние после высокодозной химиотерапии, на фоне цитопении также лихорадка 39 градусов Цельсия, рост ЦРБ, при этом нормальный, на компьютерной технографии двухстороннее пневмония, антибактериальная терапия в данном случае эмпирически была назначена меропином 6 грамм в сутки, тигоцикрин 100 миллиграмм в сутки, а микоцин 1,5 в сутки. На фоне проводимой терапии состояние больного ухудшилось, появилась кислород, зависимость, Учтились эпизоды лихорадки, по данным Канте прогрессировал пневмония, рост ЦРБ. Посея макроты мы получили то же самое, как все его понимания. Больной периоден варит, и мы проведена на смену антибактериальной терапии. Назначена была та же схема с фосфомицином, но на основе уже и с использованием дорепинемы. На фоне проводимой терапии нам также удалось достичь достаточно быстрый положительный эффект. Как видите, в двух, в двух описанных случаях мы использовали терапию с, с использованием фосфомицина. Пасумицин открыт в 1969 году в Испании, имеет уникальный механизм антимикробного воздействия, включающийся ингемирование эноцитил глюкозамин, енол перевил трансфераза фермента, который катализирует первый этап внутриклеточной синтеза клеточной стенки, обладает синергийным действием с большим количеством антибиотиков, действующих против бактериальной стенки микроорганизма. Фосфомицин характеризуется широким спектром антибактериального воздействия, включая чуть -чуть, так, как грамположительные, так и грамм аэробные бактерии, что показано на слайде. Но при этом надо учесть, что все-таки основное свое воздействие э, фосфомицин оказывает на представителей рода клепсиела. Связь с белоками плазмы крови 1% введенной массы. Самая маленькая молекула среди антибиотиков. Благодаря низкой молекулярной массе хорошо запрещается во многих органах и тканях способен проникать в биопленки, период поведения взрослого 1,5-2 часа у детей быстрее, основной путь экскреции фосфомицина почный, имеет благоприятную почве безопасности, и фосфомицин достигает эффективных антибикробных концентраций в инфицированной легочной ткани. Так, в суде эксперимента было показано, что введение фосфомицина, после введения 4 г фосфомицина его концентрация что в плазме, что в инфицированной легочной ткани была равна в 2017 году был опубликован отражающий клиническую доказательную базу внутривенного введения фосфомицина, обобщивший имеющую публикованную литературу, которая состоит из 128 исследований и более 5 ,5 тысяч пролечных пациентов. Было показано эффективность фосфомицина в комбинированной терапии грамотрицательных отрицательных мультирезистентных микроранезов. Было подп... подтверждено общепризнанное несоответствие между высокими показателями возникновения резистентности инвитра и его неск... явной низкой клинической значимостью. У нас в нашей стране при применение этого препарата разрешено у данной группы пациентов дозе 16 грамм в сутки на основании методических рекомендаций национальных. А на дозирование этого препарата составляет проблему для многих. Так, в инструкции указывается, что средняя доза для взрослых составляет 24 грамма каждые 6-8 часов. Национальные рекомендации нам дают дозировку 16 грамм в сутки. И КАСТ предлагает нам вводить в стандартной дозе 12 грамм в сутки, но при этом разрешается введение в дозе 24 грамм в сутки. При этом ряд исследователей показали, что нагрузочная доза фосфомицина 8 грамм сутки с последующей суточной постоянной инфузией 16 грамм или 24 грамм в сутки является перспективной терапевтической схемой при лечении системных инфекций, в том числе вызванных мультирезистентными организмами. Крайне важно адекватное начало антибактериальной терапии. Как показано на слайде, раннее начало адекватной терапии, кроме выбора антибактериального препарата, может привести или к выживаемости в 9% случаев или летальности в 91% случаев. Какие же выводы? Эмпирическая антибактериальная терапия должна основываться на данных локального мониторинга. Для подбора адекватной антибактериальной терапии целесообразно проводить детекцию карбопинемаз. Разработка алгоритма антибактериальной терапии тяжелых нозохимиальных инфекций имеет стратегическое значение для проведения успешного лечения. Использование ⁇ временной формы фосмедицины ⁇ в схеме комбинированной терапии, продуцирующих НДМ-карбинеза, эклипсию, пневмонию может являться целесообразным и безопасным средством преодоления антибиотикорезистентности данного патогена. Также важнейшим фактором успеха антибактериальной терапии является ее раннее адекватное начало. Спасибо за внимание.